Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок Ти И это не кликбейт. Мы, правда, сегодня будем искать снюс. Искать снюс в доме у какой-то бабки. Ну, хотя... А, блин! Ох, ты ж вот она, эта бабка. Очень веселое начало уже получается. Блин, она дамажит, пипец. В общем, мы будем проходить снюс хоррор. Именно так называется игра. И смысл этой игры вкинуться и откинуться. Нам надо собрать 20, как они там называются, шайбы, снюса, чтобы выиграть, наверное, возможно, где бабка. Так, а бабка, видимо, отстала. Ну и пошла ты. Ну и без тебя получше будет. Так, ну вообще локация достаточно интересная. Интересно то, что здесь вообще нифига нет. Так, ну давайте попробуем хотя бы двери открыть. Так, ой, ты ж нафиг напугал. Так, ты чё? Откройся. Так, ладно, чтобы открыть и закрыть дверь, нам надо нажать на эту дверь. Так, и, блин, вот это качественно. Словно, блин, туалет в школе. Так, ладно, снюса здесь нет, поэтому нам здесь делать нечего. Так, пошли дальше, значит. Так, ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Так, интересно... Не, на самом деле нифига не интересно, потому что я не знаю, кто это. Так, э, моя задача это искать снюз. Чем я занимаюсь? А, да, кстати, ребята, я забыл сказать то, что я все это делаю несерьезно и поэтому не воспринимайте это все серьезно. Снюз это плохо. Ну и я просто решил записать эту игру просто ради рофла. Ну а здесь уже вам решаете, продолжать ли мне снимать эту игру. Ну, и до конца вряд ли я ее пройду, блин. Пугают двери эти. И поэтому все зависит от вас. Пишите в комментарии, продолжит ли мне снимать данный кру... Что? Можно ли это показывать на ютубе? Что это? Ой, боже мой! Так. Ну, этот ролик нужно было включить, если вам грустно. Так, ну вообще с как просто, ну, не надо трогать, он достаточно интересный парень. Видео его качественный и интерес. Что, блин? Ладно, давайте уйдем отсюда. Так, что у нас здесь написано? Так, ну, это, видимо... Нет. Я не знаю, что там написано, какой смысл. Лёшка Юхнин. Чё, блин? Так. Ага. Ну, здесь ничего интересного. Ну, здесь человек какой-то интересный. Нет, не интересный. Так, а здесь у нас какая-то девушка. Понятно, понятно. Так, пошли дальше тогда. Куда бабка? Она... Чё, вкинулась и откинулась? Или откинулась и вкинулась? Куда она пропала вообще? Ну, в принципе... Ой, как мне мешает эта фотография, я же заикаться начал. Так, ладно, пошли дальше. Где бабка? Бабки нам не хватает, потому что она бы... Она бы стимулировала нас играть. Так, вообще, где мой снюс? Впервые в жизни еще снюс. Блин, мне пора в дурку. Так, э, о, тут Ивангай, Ивангай, Ивангай! Так, и что, что, что, нам, что нам делать? Ну, видимо, интерактива здесь никакого нет. А хотя нет, здесь интерактивчик-то есть, но однако и бабка тоже есть. Иди в пень, блин, я подумал, что, а, блин, нифига она дамажит. Кстати, если этот ролик смотрит разработчик, то, пожалуйста, уменьши дамаг у этой бабки. Она дамажит слишком много. Так, э, и поэтому прям надо уменьшить ей э, ХП, которое она сносит. В общем, иди в пень. Я еще ни одного снюса не нашел, а мне надо вкинуться. Так, и поэтому мы продолжаем свои поиски снюса. Так, ну давай где-то. О, повезло, повезло. И все? И все? Мы просто собрали снился все. Так, ладно. Так, а, блин, ну и что, что мне делать? Бабка, бабка! Ха, грень, которая не дает э, вкинуться. Так, ну, ну, серьезно, что делать? Так, и я, кстати, еще понял то, что у нее нет механики того, что ты можешь потеряться. То есть здесь никак, э, ну, то есть она не может тебя потерять. Она всегда знает где ты. Все, пипец. Она зарубила. Но главное, что мы все равно вкинулись. Мы все равно нашли снизу. Недостаточное количество, но все же это тоже результат. Итак, ладно, давайте, что же здесь за мини-игра? Давайте посмотрим. Так, и что? Что? Что, что, что дальше? Что такое? Что, что это за мини-игра? Так, наверное, нам надо сесть в свой кодилок Или в новый Porsche. Турбо... А, -а, а, блин, она меня дамажит. Вся пипец. Доигрались. Доигрались в прямом смысле. И мы даже не вкинулись. Осуждаем. Загрузочка здесь, конечно же, тоже очень сильно интересная. Так... А, да, кстати, если этот ролик смотрит разработчик, то тогда еще, пожалуйста, напиши мне в любую из э, соцсетей, которые есть в описании под этим роликом. Ну, если ты просто зритель, то тогда просто подпишись на все соцсети, которые есть в описании. Описание вообще у меня очень сильно интересное. Так, что здесь есть? Ну, я думаю, то, что за этот ролик, мы не найдем э, весь нюс. И именно поэтому, если вам понравился этот ролик, то тогда пишите в комментарии, и я запилю вторую часть, в которой я все таки пройду данный хоррор. Так, так, ты кто? Ты кто? Ой, господи, ёлки-палки, осуждаю. Так, так, и что это? Ладно, пошли отсюда. Так, что здесь у нас? Ох ты ж, господи! Так, давайте как-нибудь вот так зайдем, чтобы не видеть. Так, ладно. Так, давайте вот так закроем все. Ну нафиг, я туда заходить не буду. Так, вау. О, одобряю. Так, ладно. Обои, конечно, здесь вообще класс снюс. Так, есть здесь еще снюс. И сейчас нюс. Класс. Повезло, повезло. Так, а что здесь у нас есть? Ничего здесь нет. Так, пошли дальше. А можно сбросить как-нибудь? Сбросить. Сбросить, сбросить. Кто ты? Ну, песика сбрасывать нельзя, потому что песики это топ. Здорово, человек. Так. Он, наверное, тоже кинулся и... Так, ладно, давайте обыскивать комнаты. здесь, кстати, вангай. Так, у меня вопрос, есть ли здесь что-то запрещенное? А, здесь ничего такого нет. Хорошо, повезло, повезло. Так, пошли дальше. Ну, сюда мы больше заходить не будем. Блин, а я не помню, что это за комната была. Так, ладно. <сих> так, ага. Да, боже, он опять здесь. Так, вор снюса. Осуждаем! Снюс ворвать нельзя. Так, что дальше? Снюс! Снюс! Чем я занимаюсь? Ну нафиг. Так, главное, что бабки... Бабки нет. Ух, какие здесь хорошие картины, да. Так, сюда не надо заходить, надо запомнить имя. Так, ага, понятно. И сюда мы заходить больше не будем. Так, э, вообще бабки нету, это значит то, что хорошо все. Откройся! Откройся, все, спасибо. Так, ну я чувствую то, что снился здесь нет. Нам здесь делать нечего. Так, интересно, библиотека. Библиотека просто качественная. Блин, ладно. Ну, короче, ладно, все, мы все поняли. В общем, на этом серия подошла к концу. Пишите в комментарии, снимать ли мне дальше этот хоррор. Мы, наверное, попробуем собрать весь нюз и посмотрим, есть ли концовка этой игры. В общем, на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.